Ты вот, Оля, еще ничего не сказала, уже пишут, спасибо за интересного гостя. Сидит и молчит, такой интересный. Я хотела сказать по предварительному сговору. Мы с тобой по предварительному сговору в составе группы лиц. Оля, вот объясни мне, пожалуйста, и всем, я не знаю, почему до сих пор не задали такой вопрос, почему такая умная, красивая, привлекательная женщина Знают такие сговор. слова, как предварительный сговор, вот это вот все. Давай-ка все-таки для тех, кто не знает тебя и хочет с тобой повзаимодействовать, например, как с женщиной, например, а не как с... Расскажи, про... Расскажи кратко, что такое «Русь сидящая» и как это было в России, и что... И вообще ты, Оля, сейчас в Берлине говорю всем. Давай, кратко. Но «Русь, что... сидящая, Русь сидящая в России... Еще есть Русь, сидящая в Праге, в Чехии, еще есть Русь, сидящая в Германии. Сейчас будет Русь, сидящая в Гааге, на всякий случай, так поближе к трибуналу, знаешь, мало ли, мало ли. А Русь, сидящая, это ну, такая банда. А, ну, тоже по предварительному сговору в составе группы лиц в неустановленном месте, в неустановленное время мы собрались и познакомились, конечно, все в тюрьме. Ну, ну а что, да, естественно. Мой тогдашний муж в 2008 году сел в тюрьму, а я была журналисткой. И я такая, мы вместе с Лазарем получали, и я такая была уверенная совершенно, что я знаю свою страну. Боже мой, я 20 лет журналист, я все знаю. Я знаю, какая она за Байкалом и до Байкала, какая она сверху и снизу. Какая она там в Чечне в Калининграде. И народ, я знаю, ну что, ну, ну так. А вот оказалось нифига, оказалось нифига, когда я попала в тюрьму первый раз в Бутырку. Э -э, обнаружилась, ну то есть я, конечно, читала там Шаламову, Солженицын, да, все это читала. А -а -а, и внезапно оказавшись внутри шалама Солженицын, я, во-первых, поняла, что это существует до сих пор. Она сказала, что с тех пор прошло время, это все это углубилось и расширилось на, на, на всю страну. А, и что я совершенно не знаю, конечно, людей. Вообще не знаю людей, для населяющих нашу прекрасную страну. А, и в хорошем, и в плохом смысле, в самых разных. И вот девочки, с которыми я встретилась тогда в первый день в Бутырке летом 2008 года они до сих пор составляют костяк Руси сидящий. Подожди, а это девочки, они кто были? Они сидели там? Мы, мы, они нет, мы пришли, мы пришли узнавать, что тут как устроено. Что тут как устроено и понимать вообще, как это все. А, то есть Мы, наверное, все были новенькими. Кто-то был на неделю раньше, кто-то был на неделю позже. И быстро во мне заговорил, конечно, медиа-менеджер. Поскольку, поскольку ну, я увидел, что толпа стоит сразу во все очереди. Мне потом как-то странно, мы так, мы так слова не продадим. Нет. Надо, mm -hmm. как, чтобы одна стояла к врачу за всех, одна стояла на передаче сразу всем передавала. Одна пошла вон и сидела со всеми детьми, а третья – иди в свою бухгалтерию и работай. Да, нечего тебе тут добиваться увольнения да, за прогулы. И мы встречались в шоколаднице напротив бутылки каждый вечер и обсуждали то, что увидел. кто что сделал, то, что увидел, то, что узнал. К нам начали присоединяться уже старенькие или более новенькие. Мы уже все начали рассказывать, что как. Потом начали в суды ходить. Я тогда придумала красное платье, которое ты хорошо знаешь. У нас с тобой есть фотки обе в красных платьях. Мы придумали, что мы должны ходить на суды в красных платьях. Ну, Во-первых, потому что мы же знаем с тобой, что красное платье, оно не позволяет не, позволяет не помыть голову. А оно Ой. не позволяет взять какую попалу сумочку, а оно не позволяет ходить там, я не знаю, там в разных носках, там, или, ну что-то такое, да? То есть ты уже сейчас на ногти смотреть, ты так уже спину выпрямляешь. И еще, конечно, красное платье имеет такой эффект, ты там заходишь к следователю, а он привык, что ты такая согбенная, такая вся зареванная, такая вся несчастная, а ты заходишь в красное платье, во-первых, с прямой спиной, потому что красное платье, и говоришь ему, здрасте! Столок покрасить, да, а такая наглая, да, в красном платье. Может, там кто-то за тобой стоит, там что-то нашла себе, да, там что-то как-то… И тоже так начинает аккуратненько. А когда ты приходишь в суд, там судят какого-нибудь, там, ну, твоего, твоего человека судят, да, обычно это мужчина. И ты обычно один на один, и весь мир против тебя, потому что конвой, собаки, прокурор какие-нибудь там светлые обвинения, плохие люди, там какие-нибудь там еще что-то такое. И только адвокат так за тебя, и ты понимаешь, что за деньги. Ну и все, это одна сидишь на скамейке. Они там все где-то там кучкуются около клетки, а ты там одна в этом зале. А вот приходит 40 человек, женщин в красных платьях. Это красиво. Во-первых, это красиво. Во-первых, это красиво, да. А, да. Во-вторых, это производит впечатление. Сидит уже человек в клетке, улыбается, понимает, что а новые подружки у жены, да, что они сильные, что они как-то все вместе, что это явно какая-то банда, да, какая-то одна, и явно какая-то тематическая, и у судьи там брови вверх полезли, и прокурор... Да, сказал, подожди, подожди. Это, все, это все здорово, но хотя я это не знала, слушай, мне ужасно интересно, но ведь вы были бандой не просто, вы собирались ходить в красных платьях. Что делали-то? Ну нет, мы пытались выжить. Мы пытались выжить, и так как мы продвинулись, продвигались каждый день вперед и все равно ходили в тюрьму там, по своим нуждам, то все время каждый день встречали новеньких, которых мы быстренько рассказывали, что как. Потому что мы уже понимали, что у нас есть опыт, и кто из нас там уже прошел суд, и как в зону ездить, и что с собой брать, кастрюлю брать, не брать. А постельное белье брать не брать, что там, как там зэки, как там страшно, какие документы брать, что там вообще происходит, как телефон сдавать, таблетки можно, нельзя. То есть каждый, кто получал новый опыт, моментально делился со всеми, со, со всей структурой, со всей организацией. И понятно стало, что нельзя из этого опыта уходить просто так. А Потом начали выходить постепенно разные люди, да? и женщины, и мужчины к нам присоединяться И уже рассказывали с той стороны, как и адвокаты никуда от нас не ушли, и стало понятно, что надо как-то регистрироваться, создать фонд, и с тех пор вот «Русь сидящая», с тех пор, с тех пор мы так и работаем, благотворительный фонд помощи осужденным моих семьям «Русь сидящая», у нас сейчас образовательное направление большое, школа общественного защитника имени Сергея Шарова-Доланы, у нас сейчас и там юридическая большая часть Такая правовая методологическая часть, адвокатская часть, гуманитарная часть, отдельная детская программа, отдельная программа по труду в зоне, отдельная программа по медицине в тюрьмах. там в общем, бесконечное количество программ. И, конечно, сейчас две большие а, программы по а, украинским гражданским а, похищенным пленным в, в России, которые в местах лишения свободы у нас скрываются. Это отдельная большая программа. Людей То есть просто... скрываются или их скрывают? Ну, скрывают от всех, да. Где-то с марта начали их хватать на территориях, которые сейчас деоккупированы. Прежде всего, Киевская область, Бучи, Гостомель, Ирпень, Черниговская область. То есть их оттуда а... забирали, увозили в Россию, да, и сожжали? Да, сож... и... область. То есть у нас вот Учительница, которая сейчас уже свободы, Виктория Андрушева, учительница математики, 24 года. Вот она с марта по октябрь, в октябре ее обменяли. Роман Войко из Гастомеля, он 56 лет, инвалид, афган прошел. Он у нас до сих пор где-то где в Курске сидит, судя по всему. И а как вы их это... находите, подожди? Не скажу, это тюремное радио, это уже надо поработать немножко. А, я понимаю. Не скажу, как мы их находим, но находим. Ну, плюс ко всему, когда, люди, когда люди уже обретают свободу, они рассказывают, что встретили mm -hmm. вот этого, встречали вот этого, эту фамилию знаем, эту фамилию знаем, этого встречали, того встречали. Вот, еще у нас большой слой, а, то есть это непонятно, куда отнести. Это украинцы, которые не прошли фильтрацию. То есть, когда они уходили по гуманитарным коридорам в Россию, Дофига да народу задержали и отправили их а, в плен. А что имеется в виду, если человек раньше работал в АТО там, или в полиции, или хоть была паспортисткой, там в Мариуполе есть у нас девочка, а, до войны, до начала войны, а, то есть по всем международным правилам, это гражданские лица. Но ты работала паспортисткой, когда работал полицейским, у тебя был контракт с а, ЗСУ пять лет назад там, или 8 лет назад. Ну, то есть, ну все, это гражданское лицо. А нет, а, а, везде в мире это гражданское лицо, а Россия считает, российские власти считают таких людей военнопленными, да, комбатантами. И они, соответственно, в раздел попадают в военнопленные. Это не подпадает ни под какие Женевские конвенции, но это существует. То есть, пока ты сообразишь, ты работаешь, работаешь с родственниками, ищешь, ищешь, ищешь человека, а потом выяснишь, что он давным-давно где-то там служил, опа, все... Все, понятно. То есть он не среди гражданских заручников, не среди гражданских пленных, а, а вон там. А есть еще украинцы, которые сидели здесь, в России, там, ну, за какие-то преступления, за свои, там, за свои какие-то косяки. И вот там у него там, уже жена, российская гражданка, там дети российские граждане, и вот у него квартира, там него семья, там теща, все на свете. И вот он выходит у него украинский паспорт. И все. И он продолжает сидеть в тюрьме. Это называется ЦВИКС – Центр временного содержания иностранных граждан. Вот в Сахарово, в знаменитом Сахарово, куда в свое время паковали протестантов, вот там вот сидят иностранные граждане. Вот таких центров по стране их очень много. И вот туда отправляют украинцев. Если бы это были бы не украинцы, а, например, белорусы, их бы депортировали бы, и все, как, как принято. А как украинцев депортировать? А куда? А как? А война идет. И они там сидят до бесконечности. Кошмар. И вот наша задача, да, их оттуда вытащить. Это мы умеем делать. Это тяжело, да, делать мы умеем. У нас уже в этом году довольно много, да, вытащенных людей. Слушай, а их нельзя обменивать на пленных? А куда Нет. их обменивать, если у него вот здесь, там, я не знаю, там, а -а -а. где-нибудь в Таеве, у него жена, теща, трое детей. Куда его депортировать? Ну да. Он не хочет, он, он у него тут все. И как? Куда его обменять? Он не хочет. Он хочет оставаться. А у него украинский паспорт? А нельзя. Ну вот так, вот это, вот это еще штука. А военнопленные это тоже отдельная история. Но нам туда особо нельзя лезть, потому что с военнопленными это всегда такие межгосударственные договоренности. Вот у нас на этой неделе вот недавно вот тетенька генеральша наша российская, Татьяна Москалькова, вот она поехала в Турцию, села напротив дяденьки Бородатого, этот турецкий омбудсмен. И рядом сидел Виталий Лубенец, это украинский омбудсмен. И вот они, значит, разговаривали втроем про обмен. И вроде как договорились про большой-пребольшой большой обмен. Вот сейчас мы всех на всех обменяем, ура, да здравствует наконец-то. А зачем потом... они втроем сидят, подожди? Почему втроем а потому что, Потому что а где они встретятся? Они встречаются на нейтральной территории, в Турции. Должен быть какой-то хозяин стола. Ну mm -hmm. и гарант выполнения всего. Mm -hmm. И тут бац, что-то случилось. Мы не знаем чего. И тетя Таня генеральша и Лубенец расходятся по разные стороны. И говорят, тьфу, тьфу, "Все, все, мы не знаем, что случилось. Обмена нет, ждем дальше. Ждем дальше. Вот такая вот еще есть фигня а, Вот. Слушай, а вот смотри, э, э, да, подожди, вот тут пишут, будут ли гуманитарные коридоры из России? Куда? Куда, да. Комментарий, да, все, я поняла, странный вопрос, да, какие, куда, какие. Скажи, пожалуйста, а вы на что существуете вообще? А, ну, в основном это донаты, да, это не в основном, а донаты, да, это частные донаты полностью, полностью. Подожди, Но... это в России организация? Организация в России, мы в России, мы существуем в Москве, в Петербурге, Петербург отвечает за весь Северо-Запад, приходите к нам на Владимирский проспект, мы сразу за театром. Мы а в Новосибирске... А вы, а вы не иноагенты, нет? Мы иноагенты, конечно. Мы, мы давным-давно иноагенты. Мы матеры давние иноагенты, естественно. А вот. каким образом вам можно тогда донаты посылать? Ну, то есть в России, ну, ты же понимаешь, что это уже не очень сейчас. Как это? А в России можно не посылать, а можно посылать. А в России можно посылать у нас есть счета в Сбербанке, в Альфа-банке. Пожалуйста, мы иностранные агенты, но мы не нежелательные, по крайней мере, пока. А, вот. А, вот. Подожди, то есть это можно присылать и в России, будучи помогать, да, и вступить? Да, и давным-давно, уже лет 10 назад я зарегистрировала в Праге фонд благотворительный тоже, называется «За вашу и нашу свободу». Вот может, донать туда. Вот мы, вот это наша зарубежная, так сказать, точка. Такая Хорошо, самая... мы обязательно а, обязательно поставим ссылки, естественно, тоже. И, кстати, да, друзья, я свой канал тоже предлагаю вам поддерживать. Тоже присылайте донаты, есть для этого а, QR-код где-то там. Ну, вы видите, да, попробуйте. А, да, пишут, вот, например, Ольгу смотрю регулярно, но первый раз слышу про историю создания Руси Сидящей. Как интересно и грустно. Хорошо, теперь объясни мне, пожалуйста... Ты говоришь, что Русь сидящая, теперь есть еще в разных городах Европы. А это что такое? Ну, все же разъехались, все разъезжаются. То есть основной костяк весь в России. Основной костяк в России а, пока приехала в Германию, обросла здесь с друзьями, связями и так далее. А, ну, а ты, ты давно? И... С какого года, подожди, в германии -то? Я с 17 -го года в Германии, да. Mm -hmm. Уехала секундочку, ну и как это обычная история. Вот, то есть здесь люди занимаются, а, ну, то есть называется Феррань по-немецки, Руслан то есть Россия за решеткой, то есть Русь сидящая. Мы здесь тоже по тюрьмам ходим, все-таки здесь русскоговорящих большинство, большинство сидящих, это наши да, русскоговорящие да. граждане. Я не могу сказать, что российские граждане. Но они есть. Из Литвы, которые говорят по-русски, из Молдовы говорят по-русски, с Украины говорят по-русски, из Беларуси говорят по-русски. Мы книжки, книжки чтиво, переписка туда-сюда, все, что связано с русским языком. Вот сейчас перешли на одежду. Но мы одежду не собираем, потому что что-то собирать, да, И здесь же это все секонд-хендер. Все очень просто, просто ну, есть потребность, да, собрали, привезли. Вот. А, книжки... Подожди, а какие проблемы могут быть? Вы знаете, ну, как бы Вам это зачем вообще? Какие проблемы в, в тюрьмах заграничных? Там же вроде бы все по правилам должно быть. Нет, это не как у нас. Церковь, проблем, конечно, много. Проблем, конечно, много. Но языковые, например, проблемы. Да? А, а потом, вот я вот много хожу по, по тюрьмам разным, разных стран народов. А, ну, тюрьма есть тюрьма, везде проблема. Uh, гораздо меньше проблем в, в Скандинавии. Скандинавия, собственно, три страны: uh, Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия и Голландия вот пять стран, где ну, идеальная тюремная система. И идеальная, и лучше вам про нее ничего не знать. Uh, потому что, конечно, да, захочется, захочется туда. И обычно адвокатам сразу хочется посидеть, да, и все. Вот. Слушай, слушай, подожди, подожди, подожди. Ты так говоришь, как у меня впечатление такое, хотя, естественно, это не, наверняка не так, что типа ты такая, типа фан у тебя такой, хожу по тюрьмам. А, смотрите, это, смотрите, это... смотрите, смотрите, смотрите. А, когда я была молодой наивной красавицей, а, я думала, что надо, конечно, писать концепцию реформирования тюремной системы, потому что наша тюремная система пенсиционная ужасная, Потому что последний раз ее реформировал Лавритий Палч Берий в 1953 году. И с тех пор, говорю, деформ не было. Он отдал ее из-под чекистов, отдал в, в Минюст. С тех пор еще ходил так несколько раз туда-сюда. Но все равно было так большое, такое достижение. Вот. И я изучала всякие разные концепции тюремные с тем, чтобы там списать и поменять, как надо. Все изучила и продолжаю изучать. А тогда еще было-то время далекое, далекое, 11-12 год. Да, да. Мы мечтали, да, что мы сейчас это... да, романтичное. И поменяем. Да, и системный либерал Алексей Кудрин создал такой центр стратегических разработок, где прям все реформы будут прям прописаны. Как мы будем менять полицию, как мы будем менять суды, то есть все, 5 25 и какую политическую систему будем менять. И собрались, там сказать, лучшую мы России. сейчас потом все здесь. И позвали меня писать концепцию пенитарной реформы, там, Русь сидящую. И мы аж за это получили, между прочим, от СССР, аж миллион там с чем-то рублей, по миллион двести. Написали концепцию, красивую сил нет никаких. Ужасно я ею гордилась. Ну, собственно, я и сейчас продолжаю с ней носиться, там, дополняю, там, приполняю. И через несколько лет после концепции, которая прям была хороша, случился большой скандал, первый скандал с пытками в области. Новая газета, видео, осужденный Евгений Макаров, там все, там ужас-ужас, страх божий. И тут я там начала с эту концепцию Руси сидящую так тихо то да надо реформировать. Скандал-скандал, и вдруг выходит такая вся красивая Валентина Ивановна Матвиенко и говорит человеческим... человеческим голосом. И говорит, граждане, дорогие, нужно реформировать пенитациарную систему, чтобы там такого безобразия не было. А для этого нужно... Сделать ее гражданским ведомством, убрать из подведных и силовиков, по периметру построить что угодно, хоть Росгвардию, а внутри, чтобы были гражданские специалисты, врачи, учителя, мастера культуры там, и инженеры человеческих душ, а второй ключ от тюрьмы – отдать местной власти. И подумала, читала, читала, выучила, и прям, прям молодец, прям хорошо. Думаю, ну, сейчас… Начнется. Думаю, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Потому что 18 год уже, уж, уж Крым как 4 года, как наш, уже уже, уже все плохо. Она да, в 18 году только вышла. Да, так. и я уже уехала после обысков, после всего, уже там все. Думаю, сейчас, как солнышко-то зайдет, и все, вернемся, и будем строить новую систему. Просто ты продолжала быть романтиком после 2012 -го года, да. А, и тут Путин через три дня после этого говорит: нет. У нас тюремная система, зашибись, ничего менять не будем. Она очень хорошая, такая, какая надо. Все, до свидания. С тех пор ничего, никто. И я все время думала, а зачем ему это? Зачем ему, чтобы у нас была страшная тюремность? Ну зачем это ему? Зачем, чтобы там все мерли? Зачем ему, чтобы там всех насиловали шваброй? Зачем ему это? Когда вот поменять-то это все и дешево, и хорошо, и, если честно, да, не Бином Ньютона. Вот судебную систему менять – это Бином Ньютона, а тюремную нет. Мне хочется сказать вам, что я занимаюсь, знаете, реформой, ядерного коллайдера. коллайдер, да, это все сложно знаете, тут надо знать, что, как там электроны, куда там электродами, как они там это. А это нет, это нет. она поняла. А Путину надо, чтобы было место такое сакральное, куда все, все, все боятся попасть. Вот чтобы вот правду вот пугать. Ну, типа, отберем ипотеку, всем страшно, страшно, страшно, а вот кому-то не страшно. Кому-то не страшно. А вот уволим с работы, всем страшно, страшно. А вот еще двоим не страшно. А назначим иностранным агентом, страшно, страшно. А вот еще троим не страшно. А вот надо было, чтобы всем было страшно. Для этого, вот, вот, вот для этого вам, просто наша пензенциарная система обеспечивает это все идеально. Но и плюс ко всему, как выяснилось, Путин наш Владимир Владимирович – дальнозоркий человек. Дальнозоркий. Из этой тюремной системы все срочно хотят вырваться. А тут война, а тут все вербуются и не остановить этот поток ни за что, потому что война, окоп, ши, голос, все что угодно, только только не тюрьма. Отличное местечко для набора кушечного мяса. Оля, помолчи, чуть-чуть, мне страшно. Так, да, а, слушай. Uh, да, подожди. Тут вот есть вопрос по количеству заключенных на 100 тысяч жителей в сравнении с Европой у нас, uh, Россия. То есть, есть, есть какие-то цифры? Oh, можно... да, да, да, да, да. Да, смотрите, этот показатель меняется uh, стремительно в самую лучшую сторону uh, в России. Я напомню, что мы начинали, uh, Путин начинал, когда пришел Путин к власти, было больше миллиона и это было больше 600, по-моему, если не ошибаюсь, на душу населения. Этот показатель был вполне себе близок к американскому. В Америке там все очень, и, слава богу, с тюрьмами. И вот это вот туда стремиться не надо. У нас вот есть хороший европейский опыт. Оль, Но... ну, что ты говоришь такое? Никто не стремится ни в какую тюрьму. Так, извини. Ну, знаешь, в Голландии, например, очередь. А в Голландии очередь в тюрьмах между прочим. И в Германии тут во время пандемии вот только рассосалась очередь. Все стояли в очереди, чтобы посидеть немножко. Ну, Зачем? Это... Ой, ты шутишь сейчас? Нет, не шучу ни разу. А, ну как? А потому что вот тебя приговорили, а тюрьма-то, в общем, да, место неплохое, хорошее. А, и в общем-то а, падает а, кривая вот эта вот криминальная это, конечно, очень плохой показатель, плохой показатель, сколько раз ты вообще там садишься в тюрьму и так далее. Рецидив, процент рецидива, его все критикуют и правильно делают. Но, тем не менее, если брать какой-то там более-менее усредненный там, процент рецидива, в общем, короче говоря, снижается в Скандинавии по-любому. -по Они тюрьмы закрывают. Они тюрьмы закрывают, а места не хватает. И вот приговорили тебя... Допустим, к полугоду или году, или даже к трем, например. А, Получился приговор. Идешь в тюрьму, и говорят, мест нет. Ты шла подожду. А, а куда ты денешься -то? Ты не уедешь с этим приговором, да, ты а, на работу сильно не устроишься. А, может быть, там жениться, там женишься или замуж выйдешь, но, ну, там, и, там троих детей родишь, пока ждешь. А, но, но так вот все остальное, в общем, тобой то вести до мечом. мячом. Уж отсидеть, да, и начать все сначала. А mm. не очередь. Понятно. А когда началась пандемия, когда началась пандемия, а, в Германии это вообще тюрьмы закрыли. Ну, в смысле, там кто сидит, кто сидит, а новеньких нам тут со свободы не надо. Со своими э, вирусами, там вот это вот, со своим ковидом. Вот вы, граждане, сидите дома, э, соблюдаете локдаун кончится в локдаун, приходите в тюрьму. А до этого вот не надо тут ходить, туда-сюда, разносить заразу. Ну ладно, послушай, это все, конечно, вообще не про... Далеко от нашей российской действительности. Вот, Но мне действительно очень... Я почему тебя остановила? Потому что когда ты говоришь, и вот я читаю периодически тут... Спасибо вам за комментарии. Продолжайте, пожалуйста, писать. Я, естественно, не все буду читать, но вот тут человек, явно какой-то провоцирующий с говорящим названием «Пипихулька», прости, Оля, пишет всякие глупости там, глупости. Вот тоже написал «Путин, солнце наше, наш вождь и учитель, ведущий нас от победы к победе на четыре хода вперед, видит наш сокол, что и как там впереди». А, ты назвала это дальнозоркостью, я назову это старческой дальнозоркостью, это свойственно, в общем, пожилым людям, знаешь, такая, <laughs> это нормально. Но, послушай, ну ведь это же вот, вот эти все штрафные роты, да, это же, ну, это же было уже в нашей истории, нет. Когда... Нет. ну как, погоди, а в Отечество, что ты не тюрьмы. Ну нет, нет, нет, нет, совсем другое дело. Слушайте. То, что происходит сейчас, тюрьмами происходит наемничество, наемничество в частную военную компанию. Это наемники, наемничество запрещено законом Российской Федерации. У нас там в тюрьмах не мобилизация, не все ушли на фронт, а наемничество. А как было а... тогда? Тогда у начальника Березкина, но и Норов, но и Понт. Но душа крестна крест досками, но и он ушел на фронт. Лучше было сразу в тыл ему, только с нами был он смел. А, высшие меры наградил его трибунал за самострел. Ну а мы все оправдали, мы наградили нас потом тех живых, тех медалями. А кто мертвый крестом и другие заключенные, пусть читают у ворот нашу надпись, темненную надпись, ушли на фронт. Высоцкий. А это другое. Это другое. Это понимаю, люди шли защищать Родину. Отечественная война. Отечественная война на нас напали. На нашу Родину напал фашист, напал враг, оккупант. И все нормальные люди, все пошли защищать Родину, на которую напали. Не угу. за бабки, не за не в частную военную компанию, а пошли отдавать жизнь и проливать кровь за Родину, на которую напали. Кто напал на нас? Так, погоди. То есть у нас сейчас в тюрьмах это вагнеровцев всех берут. Ну, то есть да, из Вагнера, да, да, да? То есть это да. все. И они да. идут как контрактники и как заключают это самое да, контракт, да, да. что невозможно по закону сейчас, потому что наша страна вроде как не имеет права иметь, э, ну, большую армию контракта. Ну, точнее, не то, что... Нет, объясни мне. Объясняю. Объясняю. Объясняю. Вообще частная военная компания... Российской Федерации по закону запрещена. Вот у нас на днях, на днях, позавчера, что ли, знаете, есть такой Миронов, да, такой он в Жабо или в Тоге, там пятичка фотографии, раньше был глава Советско Федерации, такой путинский из ä, Путинской мэрии, такой мужчина в усах и букенбардах. И вот этот мужчина, он стихи пишет, все И этот мужчина в усах и букенбардах. А, глава, по-моему, Справедливой России партии. Он да. такой тоже выходит и говорит, слушайте, как нехорошо все-таки, что у нас в России частные военные компании запрещены. Как это нехорошо? Давайте их легализуем. И давайте легализуем наемничество. Ну, ну простофиля. Да? Ну, сумасшедший, что возьмешь? Да? Не, не за расч... напоминать. По российским законам, Частные военные компании в России запрещены. И наемничество запрещено. То есть, и если бы мы были правовым государством, чтобы все работало, какой такой ЧВК, Вагнер? Какая такая вербовка? Запрещено. У нас есть Министерство обороны, у нас есть Шойгу, у нас есть армия, у нас есть генеральный штаб а, Герасимов. А это кто такие? А это не военные, они в армию не входят. Вот у меня есть сейчас если я э, вчерашнее письмецо, прямо из самого, из самого Министерства обороны, из, от, из вот прямо самого, э, хранила, нет, не хранила, в общем, над, э, в общем э, смысл был такой, э, был запрос от родственника где а, а, что, собственно, а, где там мой дорогой любимый бывший заключенный, нет, заключенный, который там воюет, отдайте мне его. И запрос, что я ни, ни, ничего не знаю, чвк Вагнер не входит никуда, ни в какое Министерство обороны, это не военные, вот туда все и идите. А мы вот за военных, красивых, здоровенных. А вот это не к нам, это вот туда. А куда? А, а куда, да, непонятно. Угу. Так, спасибо всем, что пишите комментарии. Да, тут действительно пишут, что... да, Ой, ботики понабежали, пишут. <laughs> Здрасте. Оля, пишут, тебе все время огромное уважение. Сильно красивая женщина Ольга. Mm. А ботики набежали, потому что мы пригожно помянули. Это Ольгинские. Так, слушай, Конечно. как раз про Пригожина, вот тут, значит, вопрос. А с какого года вы узнали имя Пригожина? Ольга спрашивает, Татьяна Щелкова, действительно интересно. А, как вы думаете, на назовут этот период Пригожинщиной? Ну-ка, вспоминаем. А... То есть, подожди, как только я упоминаю в жизни слово Пригожин, вдруг, если я, например, про, говорю про мужа певицы Валерии Иосифа, то сразу набегает бот и независим. <смех> вот. Руки, получат Пригожина, хороших разных, да. А, как это, победоносцев над Россией простер с савьиной крыла. А, ну, как всегда это было, да, что-то подобное, какая-то фигня все время случалось а, Я, наверное, ну, я не помню, когда я Пригожина, а, Пригожина встретила, наверное, тогда, когда он когда все заинтересовались, что за лысый чувак обслуживает Буша и Путина. Нет, раньше, Нет, раньше, потому что он же этот лысый чувак обслуживал, обслуживал в пивном ресторане в каком-то уже в Москве, когда приезжал товарищ Шрёдер, когда он еще был канцлером, молодым, прогрессивным, симпатичным, и вот так вам верили, родной товарищ Шредор, как может быть, не верили себе. И вот этот вот парень разливал пиво, там что-то рассказывал им про пиво. И Потом он появился с Бушем, он говорит, Пригожин, Пригожин, Пригожин, личный повар Путина. ну он Пригожин, Пригожин, повар, повар, да? А потом начались подряды, школьные завтраки, потом фабрика троллей, там все на свете. И потом, конечно, вышла красивая биография, там с посадками с кучей ресторанов, которые мы с тобой прекрасно знаем в Питере, да, то есть он, конечно, явно был, как это, номинал, просто, просто хозяином, а потом там где-то превратился в серьезного чувака, он же был хозяином заведения, назовем старая таможня в Питере, там вот где у Петропавловки, на стрелке, и там традиционно встречались питерские бандиты, там, малышские, там, воски, там, с питерской мэрией. и вот, соответственно, он Uh, разруливал. Потом всякие разные рестораны, которые назывались, кажется, «Русский кич, uh, Еще что-то, еще что-то. В общем, много-много-много ресторанов, куда вот принято было ходить. Слушай, слушай а... да, я не очень знаю питерские рестораны, это не мой город. а Вот тут еще спрашивают та самая Татьяна Щелокова, все про Пригожина интересуется. А за что Пригожин сидел и когда? Было такое? А разбой, разбой, вооруженный разбой, грабеж, все такое. Это было очень давно. Поэтому, знаете, при всем моем, при всей моей большой любви к Пригожину и большому интересу, надо сказать, все-таки, когда возникли разные странные мужчины и начали говорить, что я вот с ним сидел, и вот он петух опущенный, там туда-сюда прям у меня лично прям все это делал, ну. Ну, камон, ну, камон. Uh, все-таки давайте, каким бы то человек был, не был бы неприятным, циничным, омерзительным и так далее, uh, все-таки давайте немножко считать. Uh, товарищу Пригожину чуть-чуть за 60, если не ошибаюсь, он 59-го года рождения, что-то в этом духе. Uh -huh. uh, сидел он по молодости, то есть и uh, люди, которые с ним сидели, и в общем, тоже сейчас, в общем, за 60 чуть-чуть или не чуть-чуть. И поэтому там 45-летний, 50-летний дяденька, который рассказывает, как он сидел с пригожином, и прям лично все это видел и прям испытывал удовольствие от него, она, сказать, не бьется. Ну, не бьется. А... А, это а раз. Угу. А зачем а... это делать? Ну, как бы это зачем вообще? А это взаимный ритуал опускания. Тремный ритуал опускания. Наша страна живет по темным ритуалам. Вот ну, смотрите, вот сейчас вот почему Пригожину сейчас не очень комфортно. Видите, у него и... Его любимого Суровикина задвинули, и его врага начальника Генштаба Герасимова возвысили. А все почему? А все почему? Потому что, потому что подведомственные ему, собственно, зэки, подведомственные ему, ну, те, которые воюют, они записали ролик, обращение к начальнику генштаба Герасимову, нет снарядов, и называли его очень плохими словами. И появился рядом Пригожин и добавил. А это не было обзывательство. Это не, было, не были плохие слова как таковые. Они провели ритуал. Это ритуал. Они провели ритуал опускания начальника генштаба Путина. А он знает И... эти ритуалы? Еще как. Еще как. Да? Человек, который говорит на Афине, вырос Питерской который всю жизнь встречался в старой старая таможня с бандитами, решал вопросики, он же все время это говорит, да, вопросики, и... ну, и вообще, наверное, построил государство по типу сирийской мафии. Конечно, знает. Да? Он провел ритуал над начальником гештаба Путина. И, естественно, да, сейчас ему прилетает и прилетело. И еще прилетит, потому что, ну, не, санкт, да? не санкционировано это делать Вот, поэтому с этими вещами, конечно, надо аккуратнее. И... Uh, вот эти вот люди разные, которые рассказывают, как они там uh, получали удовольствие на зоне от Пригожина, они, в общем, фактически тоже исполняют этот ритуал и должны понести за это ответственность. Ну, то есть, ответственность какая имеется в виду? Прям... Это такая ответственность блатная. Ну, как Мы это... Ну, и здесь плотная, да, за базар а, надо отвечать, конечно. Базар, да? базар. А поскольку, поскольку наша страна вышла из-под закона вообще, в принципе, то есть как вот ну, война, да, во-первых, сама по себе, а, вот это вот все без объявления войны, вот эта вот вербовка заключенных, у которых есть приговоры судов, да, не с отмененными приговорами, и это вот все. сейчас выпускать их на свободу без президентского указа о помиловании, нет никакого указа. Кошмар. Такая страна, которая живет как-то без всяких законов, а, по -то, вот уже, а какие законы-то есть? Только воровские. Только -то. такие, Правил. только такие, получается, и есть. Угу. Слушай, а скажи мне, пожалуйста, сейчас вот точно такая идет дискуссия, такая, что типа, ну, она все время идет, да, какая будет наша Россия после того, как когда закончится война. да? Вот как даже Лавров вступил в эту дискуссию и сказал, я не знаю, как мы будем жить. Ну, тоже, слушай, вступил. У многих есть, как бы я вот знаю, вот у тебя есть, например, система пенитенциарная. Да, как ее развивать? У многих есть там еще там всякие разные. А, а вот в этом смысле, как ты думаешь, когда не работают законы никакие, когда не неправовое государство, это вообще каким-то образом быстро решается или нет? Ну, действительно, выпусти, на улице там будет огромное количество отпущенных, простите, выпущенных да, людей из тюрьмы с незакрытыми какими-то там приговорами, делами, с неотсиженным сроком. Плюс я уж не говорю, что они там с оружием, не с оружием, неважно. А как их, что с ними потом делать? Как у тебя это в голове вообще укладывается? А, да, дело, да дело не в них, потому что, к сожалению, то, что происходит с заключенными вот сейчас, это утилизация лишнего населения. Для Путина это совершенно лишнее население, это лишняя нагрузка на бюджет. И фронт, война, прям лучшее место для того, чтобы эту проблему решить, уменьшить тюремное население. Да, тюремное население действительно все время снижается. Вот сейчас на ну, 40 тысяч сразу снизилось, да, ушли на фронт, завербованы. Ну, то есть их обратно а... же не вернут в тюрьму. В тюрьму. А, вот смотри, сейчас 40 тысяч, 40 тысяч уже забрали. Из них а, в строю осталось 10 тысяч 40. Да? А, куда делись остальные? Почти 30 тысяч. А, это не убитые, мы не знаем количество убитых. Это те, что уже сняты с учета, да, с овсиновского. То есть это и убитые, и раненые, трехсотые, а, и бежавшие. То есть дезертировавшие или сдавшиеся в плен, и пропавшие без вести. А, то есть вот из 40 тысяч набранных 30 уже нет. Ну, не физически нет, но и физически в том числе. Да. А, вернулось сейчас а, в России всеми 106 человек, которые как бы Куда вернулось? В Россию, в Россию, которую завоевали полгода, у них закончился контракт, они подписали новый контракт. И они должны вернуться. То есть это отпуск на 45 дней, а, но я, например, знаю, что вот один из заключенных 22-летний тогда сейчас 24, ему Андрей Ястребов из Ленинградской области, вот он подписал контракт и он возвращается не через 45 дней, он вернулся в начале января, а вернется уже а, в начале февраля. Хочется, скучился и все такое. И не видит смысла тут находиться. Где а, в, в мирной жизни, в мирной жизни а. да. Он возвращается на фронт. На фронт, да, и все они вернутся на фронт. Все не вернутся на фронт. Так что проблема, что среди нас, среди россиян дорогих, будут жить а, люди с... А, незавершенным сроком. А социальные, с незавершенным сроком, с а, психикой, травмированной тюрьмой. А тюрьма в любом случае травмирует психику. С психикой, травмированной войной, а, которым нужна... И ресоциализация, и психическая, и психологическая помощь, и социальная помощь, и так далее. Но вот, вот это не, не будет большой проблемой. Большой проблемой будет другое. То, что россиянам показали, что можно делать все, что угодно: родную бабушку убить блокадницу, мать забить руками и ногами, как все, что угодно можно сделать. И сидеть не будешь. Сидеть не будешь. И а, у меня сейчас а, моя молодая юная там какая-то зна ну, знакомая лотерка пишет, а, посадили там двоюродного брата, взяли у него там сколько-то там ну, наркотики, там закладка там туда-сюда. Он говорит, дурак там, у него большой срок будет, а он радуется, что сидеть не будет, что он уже записался. Проблема в том, что уничтоженная связка логическая между преступлением и наказанием. И вот. еще вдобавок, понимаешь? Да, да. Когда и... там за убийство дают там 3 года условно, а за пост 12 лет. И мы уже с вами знаем, что решение суды, судов не обязательно, что и можно подтереться. А суды, между прочим, это третья власть, да, независимые от власти. Да, а уже забыли про все Да, нет такой власти. А вообще судебная система а какой бы она ни была, это вообще такой страннообразующий фактор. Суды, да, право образуют страну. А если их нет, так нет и государства. Вот. Поэтому тут, ну, как жить без права-то, если ты волен делать все, что хочешь? Любой волен делать все, что хочешь, а если что, записаться в ЧВК «Вагнер» и решить все свои проблемы. Ну вот, смотри, вот еще тоже вопросы. Да, спасибо вам большое за комментарии. А по вашей просьбе, я так понимаю, забанили человека с ником Пипихулькин. Я забыла, как он был. Я его теперь уже не вижу. В общем, пишите ваши комментарии, пожалуйста. Взаимодействуйте с нашим видео. Оль, тебе все очень сильно благодарят, несмотря на то, что тема, конечно, грустная. Вот такой вот вопрос. То есть типа зеки убийцы будут на воле потом. А что они будут делать? После... То есть после Фу. будет как после чеченской рост преступности? Uh, нет, ну нет. Смотрите. Uh, Во-первых, конечно, большинство из них все-таки сгинет. И это сознательная утилизация. Как Совершенно осознанная. осознанная. Uh, кто не сгинет, они максимально останутся на оккупированных территориях, если они останутся на оккупированных территориях, как таковые. Да? То есть это план Кириенко, да, его кистей, этого работа, картина, этого репина. Uh, кистей Кириенко. Uh, Запорожец пишет письмо турецкому султану. Это вот 17 век, сечь. И вот это вот засечь, как, ну, как раньше там казаки основали город Грозный, да, крепость Грозный. Ну, тоже беглые, да, и котражание, они осваивали, э, сказать, двигали вперед то, что стало потом русским миром. И сейчас вот это то же самое. Я так понимаю, что сейчас ищется срочный запасной план, что если не останется оккупированных территорий. Вообще, куда их девать? Uh -huh. Ну, видите, пока, в общем, вполне себе 77% утилизировано уже. Так что, что беспокоиться-то об этом? Надо беспокоиться надо беспокоиться о другом, что, что уже научили, научили все неокрепшие умы, да, как надо совершать преступление не нести наказание, да, и относиться к судам снисходительным. Вот, поэтому рост преступности, он, конечно, будет по-любому, но из-за озверения, из-за привычки убивать, это будет касаться не только судимых, а еще будут сучьи войны. Сучьи войны, это после войны у нас были сучьи войны, после Великой Отечественной войны, это когда вот тоже заключенные уезжали, а это в понятия не входят, то есть нельзя брать в руки оружие и идти там защищать государство. то есть это вот вор в законе, это дело не приемлет. И считается, что ты там сотрудничаешь с администрацией, если ты это делаешь. Вот а вот это все до сих пор еще существует, да, вот эти законы? В... Вор в законе, там не в законе. Они особо не существуют, но когда надо, начинает существовать, да? начинает возвращаться. Угу. А, потому что тот же самый Шакро Молодой, который, э, как его э, Захар Калашнов, да? Шак, Шакро Молодой, который сидит за свою связь со Следственным комитетом, ну, в общем, за убийство там какое-то там на на Трехгорке, короче говоря, где-то у нас модная улица э, за Белым домом. Вот. А, господи, забыл уже, -то по анимику. Вот там, где все живут, начальники. <связывая> вот. Он, собственно, тоже написал прогон, что типа все, надо идти на фронт, да, дел хорошее, специальная война операция, да, упрямые идите все вот заключенные, это воровской прогон. Были противоположные воровские прогоны, пусть они сами же разбираются, это совершенно не наше дело с вами. А, а другое дело, вот что они будут делать, когда будут возвращаться, потому что после Великой Отечественной войны, несмотря на то, что Вроде как заключенные тоже были совершенно свободны, они все равно, в основном, все вернулись назад в тюрьму. Помните, место встречи изменить нельзя? Герой Павлова, диалог его с Жигловым сам в самых последних сериях. И что то Жиглов про бои послевоенные подвиги тоже расскажешь? Вот и штрафбафтый парень, помните, был такой а, заключенный, бывший, беглый, а, который потом бежал, и его Жиглов убил прям при... при... А, да ну... да, да. Исполнение актера Павлова. Вот. Они возвращались все в основном места лишения свободы, где их встречали вот те самые авторитеты, а, которые считали, что воевать нельзя. И те, кто ушел воевать, вот они суки, то есть сучные. Ну, то есть это вот понятие, да, это я не ругаюсь. Угу. Ну, то есть, в принципе, родная советская власть а, могла бы, если захотела бы, сделать так, чтобы вот там сидели бы те, кто приемлет, а вот там, кто не приемлет. Но они их положили вместе и начались сучьи войны. Ты пошел воевать, ах ты, сука, вот мы тебе заточку. Ах ты заточка моему, а я сейчас тебе. И они друг друга порешали, что абсолютно вписывалось в планы родной советской власти, что чем меньше зайков, тем лучше. А, а так физически они друг друга. Так простите, а сейчас что? Сейчас идет борьба с преступностью путем. Ну да. И потом, если что, теми же методами, в общем, да. В Википедии есть большая статья, в случае если что, нам почитать. Так, Роман, вот ты вообще прекрати, ты не лекцию нам читаешь тут. У тебя столько знаний, что я тоже, знаешь, заслуживаю. Я знаю Подожди. Вот. А, слушай, да, вот, кстати говоря, интересный все вопросы Татьяна Щелокова спрашивает у нас, а женщин вербуют в тюрьмах? Ну, подожди, перед этим я... А, так, да, спасибо большое, что пишете. Нас сейчас смотрит порядка 800 человек, это прямой эфир, да, потом еще, наверное, посмотрят больше. Если вам не сложно, то, пожалуйста, раз... ну, пошлите эту ссылку кому-нибудь сейчас, кто может еще присоединиться. Мы, сколько мы, час уже в эфире, а, ну мы еще с тобой поболтаем какое-то время, так что, пожалуйста, и в любом случае э, рассказывайте про этот канал, про этот разговор конкретно с Ольгой Романовой тем, кому это интересно. Ну, я сюда свой YouTube повешу, так что, конечно, мы с тобой да со все. всех сторон. Да. Так вот, что вот, тоже пишут сразу? Действительно, а что с женщинами? Их вербуют? Ну, смотрите. Женщинами так. Мы в Руси сидящие стали получать письма от женщин. Э, так. Сколько женщин у нас всего сидит? У нас сидит 8% от всего состава личного. да, 8% женщин. Кстати говоря, во всех странах примерно вот 8%. Да, ты что? Да, Плюс-минус, да, 8% наших. И, кстати, да, вот еще, не пожалуйста, секунду. Был как раз вопрос, я уже просто упустила, про то, что обращались ли к вам за помощью жены мобилизованных. Ну да, просто мы жены мобилизованных, мы посылаем, конечно, солдатским матерям, матерям, да, к Валентине Мельниковой. Это если речь идет о мобилизации, мобилизации к нам с вербовкой. Все, я поняла, да. Мобилизация к Валентине Мельниковой, солдатские матери, 60 организаций по всей России. Приходите к ним, это бесплатно, у них юристы, они помогут отбить от мобилизации. А к нам помочь отбить от вербовки заключенных. А что, это можно, что ли? Прости, я тебе перебиваю все время. Ну. Слушай, ну пока, пока, несмотря на то, что нам рассказывают о случаях там насильной вербовки туда-сюда, насильного увоза, и вот ты добиваешься, вот добиваешься, вот ты нашла его, и говоришь, ну что, чувак, давай а будем пытаться. А говорит, а что давай-то? Мне тут нравится все, мне тут все устраивает. Что там они там? Я все хорошо. Да и как ты его? Никак, все. Так что, женщина, лучше работайте со своими подопечными мужчинами. Ты, его, ты, его, ты, ты, ты нашел его? А он говорит, нет. Ты в смысле нашел его? Ты для чего его нашел? А потому что у меня жена заверила, что его насильно забрали. А его не забрали насильно. А он хотел, да? Он ну, хотел. Значит, как показывает наша практик, то не хочет, того а не забирают пока. Mm. Это про вербовку речь идет, не про мобилизацию, про вербовку. Давай вернемся за это самое, про женщин. Женщины. Вот их у нас 8% а, от 420 тысяч, там, порядка 60 тысяч у нас, чуть, чуть поменьше. А, и вот они у нас начали нам писать в Русь сидящую летом, помогите нам завербоваться. А то, что мужики, да, а мы нет... Подожди, вам даже с этим тоже пишут? В Русь сидящий? Ну, конечно, название, да, мало кто разбирается, да. А потом мало кто себе вообще предполагает, что бывает такое, что типа не согласны с линией партией, что такие есть организации. И есть, есть, вот-вот, вот. Не согласны с линией партии. Меня прям не подразумевают. Еще иногда на нас жалуются Путину. Прямо вот, да, прям берут и жалуются. Вот. Ну, Пишут они тебе, что типа за, помогите завербовать. Но ну, мы как-то не отвечали, но что, ну. А потом Пригожин осенью стал говорить: что я, сказать: вот, надо бы в Госдуме рассмотреть возможность, чтобы женщины тоже можно было вербовать, а то, что ж такое, гендерное равенство туда-сюда, женщины тоже хотят, тоже патриоты. Я думаю, интересное кино. А зачем ему Дума? Он же мужиков без Дума берет. Да. А, а что ему думают-то? Ну-ка. А, видимо, Пригожин подумал так же. Что зачем ему думал, когда можно и так? <coughs> Короче говоря, вроде бы началось это все в Краснодарском крае. Вроде бы после Нового года пошло. Там есть несколько женских зон и несколько так называемых уфицов. Уфицы – это федеральный центр исполнения наказаний. Это вот принудительная работа, вот это все – то есть, когда вас приговаривают о, вот, не, не к тюрьме к тюрьме, как химия была, в предприятии ты работаешь, просто живешь в тюрьму, и прав у тебя примерно столько же, сколько у заключенного. В общем, ничего хорошего. И вроде бы как 100 женщин, а это 100 женщин, а тут забрали, сказали, нам в станице Кущевская, Казанарского края. Это Краснодар. А -а -а. Кстати, если кто-то сейчас нас смотрит, это же все-таки прямой эфир. Давай и спросим ну из Краснодара. Да. Краснодар. что там. Как как забрали. А, ну, то есть, пойди проверь. Потому что в СИН, он и про тех, кто давно на фронте, про мужиков-то говорит. Не-не-не, их там нет, их там нет, их там нет. Не, их там нет. Они сидят себе спокойно в тюрьме в Ростовской области, и вы их, просто не тревожите. Я вам то же самое. не рассказываю про женщин. То есть тут, скорее всего, нам нужны сведения то есть, от самих женщин из самого фронта. Но мы как раз ждем и будем ждать довольно долго такого. Почему? Потому что в мужских зонах всегда есть запретки. да. То есть мобильные телефоны прежде всего. Угу. А нет, никогда не бывает. Почему? Просто... Ай, Вы правда хотите все это послушать? Оль, я хочу. А кого ты у нас? Тут больше с тобой... А, нет, простите, есть еще 800 человек. Так, ну-ка рассказывай мне, это что такое еще? Что за несправедливость такая? Ну, смотрите, мужские зоны и женские зоны – это два вообще разных мира, две разные вселенные. То есть если ты занимаешься там тюрьмой и знаешь хорошо мужские зоны, даже не думаешь, что ты знаешь женские. Вообще все по-другому. Другие правила, другой мир, другие порядки, все другое. А, и почему? Единственное, ну, что, пожалуй, пожалуй, похоже, а, это а, в женских зонах тоже встречаются отрицаловые, да? те, кто не сотрудничает с администрацией, те, кто... А, они называются жучки. Надо сказать, что жучки большие борцы, с, в том числе и с... ЧВК Вагнера, они такие молодцы. и Если они замужем, то мужиков своих отбивают. Прям нормально. Ну ладно. Это единственное, что родни, да, что и тайм там есть авторитет, но в женских зонах это все реже встречается. Ну, и друг... одно дело ты смотрящий, так называешься, другое дело, ты жучка. Немножко стилистическая разница есть, но не а... Дело в том, что в мужских зонах Черные, они красные, там какие угодно, сферобурмальные в клеточку, зеленые Там все равно есть порядок, установленный э, кем-то. Э, плотной порядок, э, ментовской какой-то порядок, любой. Но он есть, он такой более-менее понятный, есть. Своя иерархия, вот высшая каста, вот мужики, вот козлы, вот шерсть, вот уже там угловые опущенные петухи. Да? И все это там веками все все знают, как себя вести. Что нельзя там ничего брать из рук там углового, нельзя перешагивать через тряпку, нельзя рассказывать про секс с женщиной, если только он не в миссионерской позе. Uh, ну, ну, то есть там миллиард, миллиард своих там каких-то. Uh, если ты воруешь у товарища что с тобой сделают? Uh, ну, то есть они разные, эти правила. То есть плохие, да. хорошие, справедливые, но они разные. Но они есть, все их знают. Ну, а в женской что? А в женской зоне правил нет. Uh, почему? Uh, потому что uh, в женской зоне нет бунтов. Давайте начнем с этого, да? Потому что мужики, если что... Я, я неправильно сказала. Я сейчас должна буду перейти на другую лексику, извините меня, пожалуйста, потому что в тюремной лексике мужики это часть слоя и иерархия, да, то есть это заключенные, которые стремятся выйти на волю побыстрее. А не стремяги, которые хотят быть блатными, а не угловые, которые и каста, да, то есть это каста. Хорошо, мужской пол, мужской пол, да, их. Если что, они все-таки они бунтуют, они могут поднять протесты, будут в тюрьме не редкость. Да. Если сильно наступают на их права, если отняли общак, условно говоря, если там, условно говоря, унизили вора, там, ну что-то такое, они собираются все, готовы дать отпор и готовы, например, Отключили им горячую воду, окей. Отключили телефонную связь, ладно. Запретили свидание, ладно. Мы все равно будем стоять на своем. А если девочкам отключат горячую воду? Сколько То есть ты думаешь, что поэтому бунтов не бывает? Нет. А если девочкам сказать, что а теперь тебе нельзя звонить твоим детям и твоей маме, у которой живут твои дети, и в детдом тебе больше нельзя звонить, где живут твои дети, а, ты же, в общем, пойдешь на все, что хочешь, на все, что угодно, да? лишь, бы, лишь бы отсюда бы быстрее уйти, лишь бы звонить детям. Разная физиология, ну, как это, женщина, венерой, мужчина с Марса, но в другом смысле слова, да? нас гораздо легче поставить в невыносимые условия, в невыносимую ситуацию. Вот Не дать тампонов, не дать мыться, не дать звонить детям. Ты через три дня скажешь: Господи, что мне надо сделать? Да, всего ничего, стучать не товарок. Все стучат, а ты стучи. Как все. И в женской зоне, да, скорее всего, ты попадаешь в такую среду, где ты понимаешь, что ты сама по себе, каждый за себя. Каждый за себя никто не будет заступаться. Каждый за себя. То есть это то, что отличает да, женское... Вот это... Ну и еще там, конечно, есть еще там, сексуальные моменты. Если э, в мужской зоне э, другая сексуальная ориентация – это гарантированное попадание в низшую тюремную касту, то в женской зоне – высшую касту все-таки. Там Эта каста есть, да, каблы называются. То есть насилие там тоже есть. И, в общем... Никто за тебя не заступится, и, в общем, как-то, давай как-нибудь сама из этого выкручивайся, из этой, из этой проблемы. А, вот. А так. проблем у тебя много. Да. Вот. И раз нет запретов в женской зоне, нет запретов. Потому что мужики чего? Им приносят мобильные, они договариваются. Вот это запчика так, это так, это сюда, сюда водку сюда наркотики, сюда мобильные. Я куплю вот здесь, я там куплю. А у женщин мобильной связи нет, нет интернета. То есть это означает, что они один на один с телевизором. С телевизором и с воспитателями, которые рассказывают им информацию где-нибудь в Зубополянской районе, Мордовской области. Можете себе представить, в Республике Мордовия, что они там нам рассказывают. Да? И нет никакой другой информации, никакой вообще годами, годами. Ты не можешь зайти в телефон и посмотреть, в интернет, что там в интернетах пишут. Нету. Нету ну, телеграма, да. нету фейсбука. Есть только телевизор и мудрые слова воспитателя, с которым не поспоришь. Потому что, значит, там спора, горячая вода, звонок э, детям. И в конце концов ты решаешь решаешься дой господиньянской. Я хочу, запишите меня. Лучше я на фронт. Чем вот это вот все. Ну это да, это мы обсуждаем сейчас как раз, да. Вопрос, почему женщины... Ну, точнее, вербуют ли женщин, да? Слушай, здесь, да, прости, я отвлеклась. У нас прекрасные комментарии. Ольга, здрасте, Вы прекрасная, мудрая, сильная. Вы пример многим. Вот такая-то, у нас молодец. Татьяна Щелокова задавала нам очень много вопросов. Спасибо вам, Татьяна. Написала, спасибо за встречу. Победа Украины, Украине. Барнаул, ей 33 года. Спасибо вам. Алиса пишет про твои рассказы. Алиса пишет, ой, ничего нового. прям как у нас в рабочем коллективе видимо не знаем а может она и работает в таком же примерно коллективе да? А, значит да вот ты сейчас говорила про то что нет в тюрьмах интернета и так далее а у нас как это значит такая прекрасная связка а у нас есть интернет поэтому вы можете поставить лайк этому видео и таким образом оно выйдет в, может быть чуть-чуть повыше его увидят больше людей потому что я вам скажу что вот то что ты сейчас нам рассказываешь Оль я тебе скажу, что я специально как-то этим раньше не интересовалась. Вообще это не свойственно людям, да, интересоваться о том, а что их будет ждать, если они попадут в тюрьму. Даже помнишь вот тогда, когда вот эти все обыски, все время там мы выходили куда-нибудь, там сразу начинались обыски, тогда ты думаешь, ай, мне нужно завести адвоката, ну я имею в виду наши все протестные дела, да, а, значит, нам нужно значит, понять, а что там будет, приготовить какой-то тревожный чемоданчик. И вот это все ты начинаешь узнавать, потом ты начинаешь узнавать, как тебе писать всякие там правильные документы, что тебе писать в протоколе, что подписывать, что не подписывать. Я это к тому говорю, что это все узнается нами как-то не... Ну, то есть тоже нету какой-то вот информации про все это такой, чтобы она была в доступности. Но с другой стороны, конечно, не... Такое, такое количество информации, понимаешь, проще, когда у тебя тюрьма стандартная, все работает, как ты там говоришь, в Нидерландах, в Финляндии, все зашибись. А когда у тебя такое, что ты должен, прости меня, не перешагивать через тряпку, э, у вас какие-то есть, Ольга, методички для тех, кто, не знаю, ну опять же, Оль, типа методичка для тех, кто хочет попасть в тюрьму или боится попасть, или кто э, типа для всех... Это же такая распространенная... Если вдруг, если вдруг, вдруг что-то случилось, если вдруг, неважно, мужская, тюрьма, женская, неважно, молчите столько, сколько можете и слушайте. Просто молчите. Вам будут, вам будут объяснять, рассказывать правила, потому что вы новенький, вы непонятный, вы, может быть, еще и ничего. Просто первое время... Вас будут еще разводить на разные разговоры, на все. Просто главное правило помалкивать. Учтите что это незнакомые вам люди, которые если честно, не да, Незнакомые раз. порядки, незнакомые. Помалкивать, правила. помалкивать, пока вы не сообразите, что происходит, и пока не придет второй такой новенький, и вы же поймете, что это было с вами. Да? Помалкивать. О -о -о. Так, ладно, не хочу а таких. Там задержать. дальше, там дальше все. все. <кười> <кười> так. Хорошо, вот Светлана пишет, полстраны сидит, полстраны готовится. Ну, не полстраны сидит, все-таки. Ну, ну, а на самом деле с тюрьмой связано огромное количество народу в нашей стране, потому что э, сидящие сидели, сидели родственники, э, сидели друзья, охраняли, судили, члены семей судей, прокуратура, адвокатура сотрудники ФСИН, члены их семей, начальство, и куча-куча-куча поставщиков там всего вот этого вот всего, и бизнес завязан, ой, как бизнес завязан на тюрьме. Очень-очень много всего. Так что вот это все... И плюс ко всему, конечно, страна тюремно-центричная, с тюремной культурой, потому что, ну смотри, Владимирский Централ, ветер какой-то... Северный воля. Даже я это знаю. Господи, я из академии. стопы стоп, подошли. Откуда? Из-за угла. Это вот, вот, вот, вот. вот, А между прочим, член Единой России. Певец Александр Рызенбаум. Да. Нет, ну и а, что? Ну как, что? Страна тюремная культура. Мы все это знаем. Спасибо, наверное, ему надо сказать, что хотя бы это мы знаем. Так, подожди. Скажи мне, еще вот был вопрос. А, а берут ли политических? Нет. Нет, политический, народ опасный, режим шатал. не не не не не, -не. Политических не трогать не потому, что там, не дай бог, у них там волос главы упадет, а потому что, ну, понятно же, что они молчать не будут. И добровольно не пойдут. Да, понятно. не не не не не Слушай, ну и давай затронем эту тему, наверное, мы сейчас, что у нас сегодня, четверг, да, и да, это четверг, это прямой эфир, друзья, кто сейчас его смотрит, пожалуйста, поставьте лайк, лайк, like, это вот такой вот, вот такой палец, да, спасибо, Оля, у нас с тобой прекрасное кольца, давай поговорим о том, что у нас выходные, по-моему, 20 -го, 21 -го, или прямо вот сейчас, 21, да, в субботу, да, да в субботу мы, значит, ты в Берлине, я буду в это время в Тель-Авиве, мне тут в Испании тоже уже прислали, я буду это в соцсетях озвучивать. Разумеется, мы все выходим на поддержку Алексея Анатольевича Навального, который два года сидит уже в тюрьме. И, И это всех политзаключенных. Всех. всех политзаключенных, да. А что в этой поддержке, Оль, важного? Давай вот мне все время это... Я все время всем точнее отвечаю: да, это очень важно. Там, давай, вот ты мне теперь ответь, пожалуйста. В чем важность? Мы ничего же не можем сделать, да, мы же не шатаем режим, мы выходим за границы там все. Mm. Жил-был в Перми 36, простой заключенный, по имени Натан. И сидел, он себе сидел, полет заключенный, сел вместе с Ковалевым, Сергеем Адамовичем, со многими, с многими нашими знакомыми. С Буковским, так Буковский сидел в Перми 35, а в 36. Да, а, давно. да, давно, ну, как в 70-е. Да, да. а, вот он сидел, а жена его, жена его, она уже уехала за границу, смогла уехать. И она организовала, везде ходила ко всем, рассказывала, как важно выходить в поддержку советских политзаключенных. И действительно, по всему миру, проходили демонстрации в поддержку советских политзаключенных, про которых мало что кто знал. Она ходила и рассказывала, организовывала поддержку. И родное советское правительство посмотрело, посмотрело, и сказал, так, что-то как-то это, прекратите безобразие. Они же там за рубежом. Вот вы из-за этого, вот из-за Натана, да? Из-за Натана, который из Перми. Знаете вам, Натана, да, успокойтесь. Успокойтесь, Натана... Натан Щеранский, который потом сделал прекрасную карьеру э, в Израиле, да, известный политик, да, ныне э, живой, здравствующий и, дай бог, ему здоровье. Жена с тех пор никогда не была в публичной плоскости, но она, она, это сделала и вообще это сделали демонстрации. А Владимир Константинович Буковский и возвращается ветер прекрасная книга, который сидел, сидел, сидел, сидел, сидел, сидел. И то же самое «Свободу-свободу диссидентам» и случилось. Обменяли хулигана на Луиса Карвалана. Это он, это его обменяли на Луиса Карвалана. Где бы найти такую блядь, чтобы Брежнева сменять? И написал эту замечательную частушку, надо сказать, Вадим Доланеву, это этой частушки есть автор. Это тот самый, один из семи, который вышел на площадь в 68 году, протестуя против ввода советских войск в Чехословакию. А вот в Руси сидящие школа общественного защитника имени Сергея Шарова-Доланы – это его брат. Он работал в Руси сидящий, вот три года назад он умер, и он сделал очень много для создания этой школы общественного защитника, которая носит его имя. Поэтому мы все очень связаны а, с диссидентами прошлого, и, конечно, а, у них мы многому учимся. А, и, например, вы знаете, кто точнее всех предсказал развал СССР а, заключенный фамилия Амальрик. Его бюст стоит в сахарском центре. И вот работа, которая была написана, когда развалится союз, она вот предсказала все прям точно, точно, точно. Совсем точно. Посмотрите, пожалуйста. А вот еще, например, был такой замечательный боевой генерал. Боевой, боевой прибоевой. Между прочим, участник Великой Отечественной войны. Прям он там молодец. Он молодец был. И он потом преподавал в военной академии после войны. Коммунист был совершенно такой яростный. Только Жуков очень не любил, потому что видел, что делал Жуков, как он остилал минные поля тела советских солдат. Генерал Григоренко его звали. И потом потихонечку начал смотреть, а что там дародная советская власть там делает, здесь делает. Короче говоря, сумасшедший дом его посадили, разжаловали и все такое. И в конце концов, после протестов, выслали в Америку. Но он успел до отъезда в Америку основать, быть одним сооснователем со со со основателем московской хельсинской группы, а именно и украинской части, Григоренко. И вот украинская хельсинская группа, она вот создана генералом Григоренко, вот этим самым боевым. И вот он так, ехал скажи. в Америку, а там ему все говорили, а давайте вы будете преподавать в Пентагоне, там рассказывать. Ага, не я не буду. Я, конечно, ненавижу советскую власть. И вообще я диссидент. Ну, я генерал. Не расскажу я вам наши секреты ни за что. А слово пиндоса не сказал. А, ну, а, ну, в, общем, да, в, в общем, такой был прекрасный совершенно генерал боевой, который вот тоже, между прочим, сделал дофига всего для Советского Союза, для его развала и Украины. И он и московскую и хельсинскую группу основал, и украинскую. Вот такой он молодец. Это мы с тобой говорим про то, что... Зачем и почему нужно поддерживать политзаключенных сегодня? А, все политзаключенные. Скажи, вот пожалуйста, что должно произойти сейчас и может ли это произойти, чтобы таким образом страна избавилась от Алексея Навального. Ну вот как Ходорковского в свое время. Ну смотри, вот ты говоришь, что вот ходили все, ходили. значит, Вот Алексея Навального таким, каким образом могут выпнуть из тюрьмы, из страны? Есть вот, такая вообще шанс? Вот, вот, вот, вот смотри, мы до сих пор не очень хорошо понимаем, почему, собственно, Путин выпил Ходорковского. Десять лет назад, кстати, сказать. А, причем об этом не знал Сечин, который вот его вот лепший вот, вот главный враг. Его же там Сечин главный враг, и он там больше всего стражил. Uh -huh. Мы знаем, что какие происходили переговоры, потому что переговаривался с ним Меркель и Геншер, а, который вот совсем недавно умер, Немецкий выдающийся политик, старенький очень дядечка, он тут все время переговаривался, переговаривался. И, скорее всего, вот тайны переговоров унес с собой в могилу. Хотя, может быть, знают переводчики, но молчат. А, и это было внезапно. И это был какой-то международный торг. То ли вам северный поток, то ли еще что-то. Ну, короче говоря, Сечин-то был в ярости, чекисты все были в ярости, а все, а уже не вернешь. А кто знает, как будет ситуация международная или еще какая-то? Как будет война, собственно, куда она пойдет? Никто этого не знает. Может быть, в какой-то момент Путин подумает, что ему легче отдать Навального, чем объяснить, почему он там у него в тюрьме умер. Например. А речь сейчас идет об этом. Речь сейчас идет об этом. Потому что сейчас в тюрьме Навального убивают. Убивают просто это не вот так, вот заточкой подошли из угла, медленно. Да? Мы же с вами знаем, какие мы, если честно, какие люди, мы все, какие мы все-таки все, все бываем не сволочи, потому что вот романтическая, там, ну, не знаю, смерть там, под парусом, заточки, еще что-то такое, когда медленно умирает, прикованный к кровати, умирает он там 5 лет, 10 лет. Ну да, мы им очень сочувствуем. Но еще же, что о нем каждый день писать? Угу. Ну, вчера умирал, завтра будет умирать, Чего 10 лет будет умирать? А это вот это и происходит. Это, это и происходит с uh, Навальным. И если мы это не остановим, это будет происходить и с Яшином, и с Владимиром Карамурзовой, Алексей Горинов, который сидит бывшей колонии Навального, да, вот Покров. Это вот, у вообще... еще... вас да. когда. Давай еще раз напомним, пожалуйста, про то, что 21 числа, кто не в России, это сделать проще. Это без, безопасно, выйти в каждом городе, я уверена. Это... Я, кстати, найду эту ссылку, обязательно дам ее вот под этим видео. Два вместе... часа, блин, по местному времени, там плюс-минус. Да, вместе с теми ссылками, которые дашь ты мне. Мне очень интересно все эти ссылки на книжки, которые ты упоминала. Я тебе типа, попрошу, мы все это поставим. Так вот, да, 21 числа я лично буду в Тель-Авиве. Значит, по Испании я тоже в своих соцсетях расскажу, где и что. У меня есть телеграм-канал, кстати говоря, кто не знает, Лазарева вот тут он тоже называется, и Инстаграм, и Фейсбук. И мы придем все именно для того, чтобы а, увидели люди вокруг нас, физически вокруг нас, сделаем информационный какой-то повод для того, чтобы люди увидели, что это не безразличный нам вопрос. И про то, что мы тоже очень этим обеспокоены. И, и расскажем всем таким образом, чтобы, чтобы все поняли, а почему мы обеспокоены этим? Да потому что действительно, то, что происходит в России сейчас, в том числе с политзаключенными, да, это ненормально. Это не является человеческой нормой. И в... В том числе, да, яркий пример, пожалуйста, Алексей Навального, который один раз пытали отравить, пытались отравить, ты говоришь, его убивают сейчас. Да его уже убили практически один раз. И после этого они его второй раз э, пытаются с ним сделать то же самое. Да, 21 января, пожалуйста, пожалуйста, отметьте эту дату. И, кстати говоря, поставьте вот лайк прямо сейчас, те, кто собирается присоединиться, посмотрим количество лайков. А я хочу сказать, что я все время говорю о мужчинах политзаключенных. А вот, вот, собственно, Лилия Чанышева, одна из первых арестованных сторонников Навального, да. Она до сих пор сидит, и ей грозит очень большой срок. Много а, же, ты помнишь, там, очень, много, да, очень много, арестовали в свое время штаб, штабистов, да, Навальногоских, по всем, по всем годам. Саша Скотчеленка даже... в Питере, да, девушка, совсем молодая, которая переклеила ценники, да, в в супермаркете и оставляла там на ценниках антивоенные послания. Ее ждет да. очень большой срок. Давайте но вспомним я всех. Не... Да. да, ее еще не, не осудили, но вообще говорят, действительно, нет, естественно, здесь никакой гендерной нету там разделения, да, мужчина или женщина, естественно. У Киры Ярмыш, между прочим, есть эта вот книжка, а, тоже по этой тематике, я потом тоже сейчас не помню, как она называется, про, про тюрьму, да, как она там как она там была. Так, да, вот Александра тоже пишет. Пишите письма политзаключенным. Обязательно. Почему, Оля, расскажи. Смотрите, даже если вы живете за границей, то есть если вы живете в России, это просто поддержка. Человеку нужно знать, что о нем помнят. Ну, нужно знать, что все было не зря. Нужно. А если вы за границей, смотрите, я все время отовсюду, где я не бываю, я везде покупаю открыточки. И у меня вот в телефоне адреса Политические, не политические, вот вся дистанция, которая есть, я вот всем-всем отсылаю открыточки. А, часто доходят открыточки. А, ну, там просто что, ну, мы о тебе помним, да, там вот посылка дойдет, придет, там, позвони, как выйдешь, там, напиши, там. Ну, что то такое? А, при этом, если эти открытки не дойдут, они, знаете, где копятся? Начальник зоны. Он знает тогда. Тогда он знает, что за Иванова Ивана Ивановича, переживает весь мир, в том числе Татьяна из да? То например. Даже если это не дойдет до да, Навального или Долилиличана Чанышевой, начальник тюрьмы будет знать, что, знаете, да. Ну. Мы за вами как бы наблюдаем, да. да. Да, да. Ну да, действительно глупо писать открыточку начальнику тюрьмы как-то, это не, считаю, неправильно. Ну, ну да, но если он решит тюрьма. не передавать предности, да, то это будет у него. Так, ну что, Олечка, спасибо, это я просто, вижу, кашу лиловым глазом в комментарии, который пишет. Да, Лена Кукебурра пишет, свободу политзаключенным, вообще, да. все, девочки, спасибо вам, пишет Александр Джон. СИН-письмо, да, Андрей Ельцин э, напоминает, всем письмо с вопросительным знатом, да, в СИН-письмо. Син письмо это где оно есть? А, например, вот в Покрове или в Мелихова в Покрове светов Горинов или в Мелехово-Десетновале, там в СИМ письма нет, там ручка-бумажка. Хорошо, да. вот Лена как раз подтверждает, что в СИМ письмо только с российским счетом работает, между да, прочим. Да, да. И тогда, подожди, тогда как? Тогда где мы узнаем эти адреса? Просто куда да, можно, просто, можно? Я вот в последний раз забыла адрес, когда у меня делся адрес Юрия Дмитриева, в Сандербург, там да, мемориал я просто спросила Яндекс, как написать письмо Юрию Дмитриеву. И мне тут же вылезли и образцы писем, он сидит в Потьме, в Мордовии. Просто посмотрите, пожалуйста, а он же много где сидел, например, чтобы был последний, более-менее последний, последний, более-менее дата просто уже, ну, там есть, например, в СИЗО. Нет, он не в СИЗО сейчас, он в ВК, да, то есть это какая-то логика включается. Uh -huh. и вот, вот у меня он сидит, вот адрес там улица какая-то красноармейская, краснознамена, там я наверное, недавно писала, вспоминала адрес. Вот просто в Яндексе спросила. А еще в Фейсбуке есть прекрасная группа, я ее пропагандирую, называется «Сказки для политзаключенных». Она существует уже очень-очень много лет, и там собираются люди, которые... Все время, да, все время переписываются со всеми политзаключенными, публикуют ответы. У них есть все адреса, все подробности их жизни, быта. Они вам все расскажут и покажут. «Сказки для политзаключенных» – гениальная группа, очень хорошая. Спросите там, да, куда вы, кому хотите написать. Спросите, а кому вот не пишут. Давайте я напишу тому, кому меньше всего пишут. Вот туда. Слушай, вот смотри, пишет, значит, здесь Галина. Писала Навальному из Германии, все письма пришли обратно. Мне не приходили, мне ни разу не приходили письма. Вот вообще не, не, вот, если обратно не приходили ниоткуда. Если они пришли обратно, я вообще думаю, надо посмотреть, дошли ли они до границы. Может, какой-то неправильный вот. Мне обычно приходят письма назад в Германии, когда я наклею меньше марок, чем нужно. Mm. Так, да, спасибо, да, Галина, которая это пишет. Спасибо, во-первых, за то, что вы пишете Навальному, вообще молодец. Продолжайте и действительно попробуйте. Значит, Наталья Сидунова пишет. Лазарева не готова к эфиру, просто поболтать вышла, стыдно за ведущую. Да ради бога, господи, а я вышла поболтать. И ты знаешь... Ну, -то я... заключается торжество ведущая, да? да. Нет, просто ты... мне очень, конечно, жалко, Наталья, что ей сейчас стыдно. Ну, уж извините, это ваш стыд, сами с ним живите. Uh, слушай, я... Так, Диана, вот уже какие-то обратно обязательно... Обязательно ли указывать обратный адрес, спрашивает Диана? Не обязательно. Okay. Если вы хотите получить ответ, смотрите, ah. вы все его не получите. Uh, если хотите получить ответ, то вложите письмо с Маркой своим обратным адресом, в смысле конверт, потому uh -huh. что... Ученого конверта и нету, и нету такого количества марок, особенно иностранных, которые дошло бы, например, до вашего города по Вильнюсу. Но, скорее всего, и тут из России. Если вы из России, то точно дойдет. Если в Син-письмо, не забудьте оплатить ответ. Ну вот, то есть, а посылка письма это сколько-то там, не больше я не помню, сколько там 100 рублей, 150 И чтобы вам за, ответили, нужно заплатить за это, чтобы ждать ответа. Mm -hmm. то есть, если письменно, то вкладывайте а, конверт со, со всеми марками, со своим братом адресом. И желательно еще я бы еще положила бы бумаги, если честно. Я заключенному взять песточек, это тоже, знаете. Ну да, да, Письмо ты... Не забудьте оплатить ответ. Хорошо. Так, пошли, Лена пошла, и без Studio пишут. Стыдно, Заботов? Точно стыдно. Да перестаньте, вы стыдиться никому не нужно стыдиться. Стыд – это вообще самое ужасное чувство, с которым мы зачем-то живем. Мэ. Вот, да, Наталья Изосимова пишет. Спасибо за эфир, это очень важно. Оль, давай заканчивать, потому что у меня давай. уже прям крышка, крышечка, как обычно, подскакивает и кипит. Оля, я по тебе соскучилась. Приезжайте. Приезжайте Ты Такая умная и красивая. Я сегодня так рада была встретить, например, пришла на эфир в Бильд, а там, где Максим Корников, там, где все их Москвы, а там вдруг стоит как живой, прекрасный мой дружочек Андрей Архангельский, чудесный журналист. Мы с вами обнился, я говорю, ты как тут? Говорит, а я все, я переехал, я теперь тут буду жить. Вот. И как-то. Еще мы поболтали, думаю, господи, а как вот, как будто не уезжали никуда. Вроде все, все уже здесь собрались. А вот вам Эха, вот вам Макс, а вот вам Шульман, а вот вам вот, а вот и Андрюша приехал. Я говорю, а что ты сидишь? Говорю, в, театр? А, Паша, в театр. Ну. И все. Думаю, а вот что такое, вот что такое Родина все-таки? Это все-таки еще и ближний круг. И раз он тут и у тебя, и... и И да, жизнь на самом деле я с тобой согласна, что Куродина Родина – это ближний круг, но вообще-то этот ближний круг, конечно, должен быть на Родине, да ведь? Да? А, да? Ну. И поэтому я задаю последний вопрос, потому что вот псевдо-трофеус «Зебра» написал нам «Оля, Таня!» и вот так прямо машет нам. Спасибо. Давайте тоже так сделаем. Да. Значит, да, вот Юлия Мамедова прислала нам донат с тобой. Я когда приеду в Берлин, мы с тобой его отметим. И вот смотри, вопрос такой последний. Здравствуйте. Пишет нам цветочек. Сегодня посмотрела Дудя про Колыму, плакала. И вот вопрос. А есть ли надежда на перерождение России и ее народа? Вам ответить честно или приятно? Ну, давай. Честно, конечно. Приятно не буду. Не будь, нет надежды у тебя вообще на переождение России и ее народа? О, какой кошмар. А, нет, нет. Ну, а, либо мы с тобой точно не доживем. Поскольку, поскольку процессы, которые происходят сейчас, они происходят очень быстро а, и колоссально и глубоко. Да? Вот как восстановить потом в народе уважение к суду, я не знаю. Сколько должно пройти времени? А, ну, то есть вот в Германии это заняло два поколения, например. А, то есть, понимаете, да, поколение, которое участвовало в войне и поддерживало нацистов, оно уже до сих пор живо. Вот и стрички, и старушки благообразные, да, но, но они живы. Только им слова не давали никогда. Больше никогда не давали слова. И потихонечку нация стала обретать голос только в 60-е. Потому что до 60-х годов, да, в Германии... И антисемитизм был, и гомофобия была во всю. И женщины вообще не имели никаких прав, очень-очень долго, никакого феминизма не было. То есть это все была очень такая страна, которая боялась всего, и больше всего своих собственных страхов и своего собственного прошлого. И было стыдно признаться, ну, прекрасный сериал там Кудам 56, что ты на Кудаме отжал танцевальный самокассу юридской семьи. И вдруг твоя семья сейчас об этом узнает, что тут было раньше, да, и какое участие ты в этом принимал. И эти тайны должны постыдные – умереть вместе с поколением, которое это дело. Проблема, что это наше поколение. И поколение да. моложе нас, сильно моложе нас. То есть должно умереть наше поколение и те, которым сейчас 30 не, ну понятно, что мы все умрем. Успокойся, пожалуйста. Никто не, не, не, не Вот. Поможет. А после этого, после того, как уже вырастут новые, вот этих новых уже можно там вот как-то вот. То есть надежда, конечно, есть, но мы это не увидим. Ну и ничего страшного. Ой, мы с тобой, знаешь, столько всего повидали, господи. Прости, я уже даже не можно хочется. уже что-то не посмотреть. Что Знаете, я, что а, а, мой любимый прекрасный а, аналитик, замечательный Владимир Пастухов, тот его очень попросили перед Новым годом. А сказать, что он хороший, какой-нибудь хороший прогноз. И он как-то, он, он попытался, он попытался. Он сказал, ну, сейчас, сейчас вот, знаете, 23-й год, он, конечно же, будет лучше, чем 24-й. Оля, со своим пастухом, я, кстати, тоже его обожаю, конечно. Хорошо. Вот, видите, Диана очень оптимистично пишет, и А мы оттуда увидим. Более того, лично я собираюсь перейти в «Привидение», чтобы потом там являться, если что, да, если какой-то останется пионерский лагерь, там с юнармией, там, с этим дотаскиванием. Я вот лично, когда буду «Привидением» с этими «Пионерами», вот такой, а Павлика Морозова, плюньте, да, я «Привидение». Нет, не будет. Я никогда. собираюсь являться. Если все будет, будет хорошо, будет. то я не буду являться хорошим. хорошим Давай а с тобой воплощим договоримся. Воплощим. Давай Воним. договоримся с тобой, что мы с тобой будем хорошими привидениями. Я тоже, в принципе, с удовольствием останусь в таком воплощении. И а да, с уходит в привидение. еще, да, договорились. То еще, вот та еще мысль, которую я сейчас тоже обсасываю внутри вообще в разговорах, что, понимаешь, этот новый мир, который пытается сейчас пробраться, да, он все равно будет новым, и там все равно нет места нам, ну нет нам там места мы с тобой точно, там какой-то новый мир, я вообще хрен знает, где будет жить там, например, Антонина моя, которая сейчас 16 лет. Я сейчас-то уже там ничего не понимаю, а потом вообще ничего не буду понимать. Но самое-то ужасное, что вот это, есть вот этот старый мир, который представляет собой, ну, конкретно Владимир Владимирович Путин, который, сука, цепляется, блин. И вот он, знаешь, это вот как вот, у меня прям такая метафора, знаешь, такие зеленые стебли, а они сквозь такую ржавую, колючую, вот так намотанную проволоку, которая вот, знаешь, плотная. И вместо того, чтобы этому старому превратиться в нормальный, блин, чернозем и перегной, и дать этим всем силу уже отмереть уже. Нет, они все, сука, цепляются и цепляются. Мы, понимаешь, почему? Потому что им этот мир старый, им понятен, а новые они не понимают и не хотят. И они тащат и тащат вот это все. Да, чтоб... Ну, в общем, наш известный, любимый второй тост. Это ты сейчас пересказала, ты сейчас пересказала самое начало меланхолии Ларса Фонтриера, когда под Вагнера невеста, невеста пытается выбраться из этих с корнями, и это все, вот это вот. Вот ты сейчас просто очень близко пересказала Ларсу нашему Фонтриеру, Вот там в конце все-таки все умерли. Ну нет, так я про то же говорю, что мы тоже, конечно же, все умрем, и не надо, поэтому так цепляться, блин, давайте проживать жизнь ради того, чтобы потом хотя бы было хорошо. Чтобы быть хорошими привидениями. Хорошо, успокойся Я уже. Говорю. Ты куда сейчас? Мы... Я Убили? сейчас концерт Сергея Невского композитора. У него а, новое произведение на, а, на рассказ Льва Толстого. Какой-то антивоенный. Пойду послушаю. У него контакт на Льва Толстого. Прекрасно. А я улетаю. А я, а я лечу, прикинь, в Тель-Авив, и там будет выступать группа «Несчастный случай», с которыми я не виделась уже, наверное, год. И вряд ли бы увиделась, если бы они не выехали с гастролями. Так что, все, кто будет в Тель-Авиве 20 числа, приходите на концерт «Несчастный случай». Вот так вот. А где ты будешь в Татьяне День? А Татьяне День, кстати, я тоже буду в Тель-Авиве, и у меня будет там встреча со мной творческая. Прикинь, я подумала. Ну, с кем еще... Встретить. А как-то сразу, сразу несчастный случай, МГУ, Тать, Татьяна Церковь, 25 января, поэтому, конечно, Татьяна Церковь встречается вместе с несчастным случаем, потому что, ну, это, а? это... Да, где Оля, где -то, где -то Оля. Будет прекрасный, прекрасный сейчас ты придумала. Они, правда, улетают потом, ну, да хрен с ним. Ну, вообще, это, правда, Московский университет, традиция, конечно. Конечно, конечно. А, миленькая моя, не хочу прям с тобой расставаться, ну, Но... не всем этом чате надо? Мы сейчас всем уже надоедим вот так уже. Да и черт с ними. Ну, в смысле, извините. Нет, да просто. Мне с тобой очень хорошо, это я к чему говорю. Насчет черт с ними, это я, конечно, сейчас сбал так скажем, пошутила, это шутка такая. Ничего не ни черт с ними, потому что они нам очень всем, вы нам очень всем важ, все важны, дорогие наши да, зрители. Да, да. Я очень реально, правда, верю, что вы провели это. И мы бы еще, мне кажется, Оль, с тобой болтали и болтали. Кстати, да, вот у деле, вопрос. Вот Андрей Ельцин пишет, полезный, информативный эфир. Спасибо. Пожалуйста, Андрей. Вот Надоедайте подольше, пишет нам Мария Самарина. И между прочим, а вот, например, как хорошо, что они уехали, пишет Ирина Сазыкина. Вот видите, сколько людей, столько мне. А уехали-то уехали, а вы нас все равно осмотрите, Ирина. Еще, более того, <связано> над этим часу уже. <связано> да. Я хочу еще, знаешь, что анонсировать нашу следующую с тобой встречу, наш следующий разговор, в котором я уже буду спрашивать у тебя про эту долбанную новую этику, с которой я никак не могу ли разобраться. Вот. Я ее преподаю в открытом университете, третий год пойдет, и да, давайте поговорим об этом, про новую этику, потому что да, потому что у сейчас дикий скандал, вот прямо сейчас дикий скандал, в Вене Нетребко, я замечу, что певица Анна Нетребко, она любимица Вены, и хоть она такая вся пропутинская и завоенная, у нее австрийский паспорт при этом. Uh -huh. Поэтому жители Вены считают ее какой-то своей певицей. Uh -huh. Но вот певица, певица Анна Нетребко вышла тут в Аиде. Вот буквально вот позавчера вышла в Аиде, тут, третьего дня, с блэкфейсом. Она сделала блэкфейс. Ну, посчитав, что, видимо, что Аида, она рабыня из Эфиопии, дочь эфиопского царя, и должна быть с блэкфейсом. Вот, то есть вот намазала себе там гуталином лицо. А это же по новой этике харам, прямо скажем. И у нас сейчас по этому поводу значит, разгорается скандальчик. Ну, то есть грандиозный скандал. О -о -о. Если, то, то есть, у нас отменили, извините, Лоуренса Оливье а, в роли Отелла, как ты знаешь, в фильме 56-го, что ли, года. А, то здесь тоже... Уж... А сейчас 23-й год. И тут здравствуйте, пожалуйста, Blackface на сцене Венской оперы. Короче говоря, есть о чем поговорить. Да, вот, между прочим, э, э, и как раз да, и, и да, спасибо, девочки, солнышки-красавицы, пишет нам, продолжайте. Э, да, насчет привидений еще пишет Галина Барабанова. Пожил сам, дай пожить другому. По-моему, тоже прекрасная шутка. Хорошо, миленькая. А вам не сам скажи другому. <смех> да. сам другому. А мы вам, дорогие наши зрители нашего прямого эфира, с Олей Романовой сейчас, я лично, прошу, поставьте, пожалуйста, лайк, все, кому понравилось. Если вам не понравилось, ну поставьте дизлайк тогда, это тоже взаимодействие какое-то, будет интересно. А вот. дизлайк отменили, поэтому поставьте просто лайк и напишите, какие две дурочки приветственные. <смех> Ну, это точно, это я про себя. Поэтому спасибо тебе огромное, что ты меня сегодня просветила в очередной раз. Ты знаешь, я обожаю узнавать что-то новое, в чем я ничего не, ни в чем не разбираюсь. Поэтому наша с тобой встреча, дорогая, еще впереди. А сейчас иди послушай, пожалуйста, к по Льву Толстому, потом напоем. напоем. Романо, мы даже шутим с тобой одинаково, черт. <свят> <свят> О, ура, ура, уже тысяча лайков, все. Спасибо да, тебе, друг. Тысячи лайков можно. <свят> Юбилей. Давай. До <свят> встречи. Спасибо. Спасибо тебе огромное. Целую тебя, дорогая. Спасибо.